Ребята, всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать и показать, как я настраивал свою видеокарту от NVIDIA. В интернете много информации на эту тему, поэтому я хочу вам показать, как путем проверок всех настроек я добился максимального результата от своей видеокарты, который я ощутил, играя в игре Warface. Для того, чтобы приступить к настройкам, необходимо обновить драйвер видеокарты. У любой видеокарты есть драйвер. Это специальная программа с настройками, которая позволяет операционной системе распознавать устройство, а самой видеокарте работать как следует в В отличие от многих других комплектующих компьютера, драйвер видеокарты обновляется завидной периодичностью. Как проверить, какая у вас установлена видеокарта? Для этого необходимо на клавиатуре нажать одновременно Windows плюс R. В окне «Выполнить» прописываем слово «Control» английскими буквами. Нажимаем Enter. Открылась панель управления. Справа категория. Нажимаем и устанавливаем мелкие значки. И ищем диспетчер устройств. Вот открылся диспетчер устройств. И вот здесь мы можем найти название нашей видеокарты. Видеоадаптеры. Нажимаем и вот наша видеокарта. Для того, чтобы скачать драйвер на видеокарту, нужно пройти на официальный сайт драйверов GeForce NVIDIA. Ссылка будет Внизу. Давайте пройдем на сайт NVIDIA, вставляем ссылку. Вот у нас открылся сайт. Здесь нам в меню нужно прописать модель своей видеокарты и операционную систему. Так, продукт у нас GeForce серия. Вы устанавливаете ту, которая у вас есть. Модель у меня 750, операционная система Windows 10, 64 бит. Как проверить, какая у вас установлена система? Нажимаете правой кнопкой на мой компьютер, нажимаете свойства, параметра будет указано, тип системы, вот 64. Далее язык у нас русский, тип драйвера, али это получается все драйвера, я установлю драйвер для игры. И нажать «Начать поиск». Так, вот у нас результат поиска драйверов. Получается самый последний для моей видеокарты 1 декабря 2021 года. И нажимаем «Скачать». После скачивания драйвера мы нажимаем «Установить». Открылось меню установки драйвера. Нажимаем «Ок». И установка началась. Установка NVIDIA завершена, нажимаем закрыть. После установки драйвера мы перезагружаем компьютер. Теперь мы можем приступить к настройкам видеокарты. Для того, чтобы войти в панель управления NVIDIA, на рабочем столе нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем панель управления NVIDIA. Регулировка параметров цвета для видео. Нажимаем с настройками NVIDIA и здесь выставляем полный. Нажимаем применить. Далее Регулировка параметров изображения для видео. Выставляем значение «Использовать настройку видеоплеера». Здесь и здесь. И здесь устанавливаем галочку. и Нажимаем «Применить». Далее «Изменение разрешения». Здесь указан наш монитор. Разрешение устанавливаем собственное. Частота обновления. Выставляем максимальное значение. Далее «Использовать настройки цвета NVIDIA». Выставляем 32 бит. Здесь RGB, выходной динамический диапазон, выставляем полный. И нажимаем «Применить». Регулировка параметров цвета рабочего стола. Здесь я ничего не трогал, ничего не изменял. Здесь только вот установлено автовыбор. Поворот дисплея, альбомная. Регулировка размера и положения рабочего стола. Применяем следующие настройки. Не выполнять масштабирование. Выполнить масштабирование на выбираем gp далее у нас указан наш дисплей текущий и частота обновления оставляем максимально установка нескольких дисплеев у меня установлен один дисплей далее рассмотрим управление параметрами 3d масштабирование изображения параметр у меня в положении выключен. Куда графические процессоры это специальная технология она необходима для увеличения производительности поэтому выделяйте все что у вас здесь выпадает DCR ⁇ плавность и DCR ⁇ степень. Оно негативно влияет на FPS, поэтому положение выключено. Анизотропная фильтрация ⁇ она отвечает за улучшение качества текстур в игре. Также негативно сказывается на FPS, поэтому положение выключено. Вертикальный синхроимпульс ⁇ положение выключено. Для того, чтобы снизить задержку в синхронизации для игр в шутеров. ГП рендеринга OpenGL выставляем свою видеокарту. Заранее подготовленные кадры виртуальной реальности выставляем значение 1. Затенение фонового освещения. Данный параметр сделает освещение более мягким и реалистичным в игре, но при этом пострадает производительность игры, поэтому положение выключено. Максимальная частота кадров и кадров фонового приложения положение выключено. Параметр «Оптимизировать для вычислений выставляем положение выключено. Потоковая оптимизация эта данная настройка позволяет играм использовать сразу несколько графических процессоров, поэтому выставляем параметр положение авто. Размер кэша шейдеров устанавливаем по умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки положение выключено. Режим управления электропитанием. Выставляем режим максимальной производительности. Сглаживание fx iA. Положение выключено. Гамма коррекция. Положение выключено. Параметры выставляем управление от приложения. Прозрачность выключаем, режим управления от приложения. Тройная буферизация. Данный параметр работает только в связке с вертикальным синхроимпульсом. Так как он у нас, вертикальный синхроимпульс, выключен, поэтому... Сторонная буфоризация также выключаем. Фильтрация текстур, анизотропная оптимизация фильтрации. Анизотропная фильтрация текстур делает изображение более четким, но потребляет очень много ресурсов, поэтому мы ее отключаем. Фильтрация текстур качества выставляем высокая производительность. Фильтрация текстур – отрицательное отклонение уровня детализации и трилинейная оптимизация. Два этих оба параметра позволяют добиться высокой производительности без потери качества, поэтому оба положения включены. Здесь мы выставляем разрешить, а здесь включить. В настройках Surround Fix выставляем нашу видеокарту и нажимаем применить. Все, на этом настройка параметров видеокарты завершена. Давайте войдем в игру Warface и посмотрим, какие у меня установлены настройки в игре. Чувствительность мыши у меня установлена на 20. В разделе графика режим у меня установлен оконный с рамкой. Советую играть в таком режиме. Как перейти в оконный режим с рамкой? Из полноэкранного режима вы нажимаете на клавиатуре Alt-Enter. Одновременно и у вас игра переходит в оконный режим. И опять нажимаете Alt-Enter и она выходит в полноэкранный режим. Но советую вам играть в оконном режиме с рамкой. Технология NVIDIA Reflex у меня установлена Включить с ускорение. Здесь у меня все выключено, только выставлено высокое качество ико Качество текстур у меня низкие, тени средние, шрейдеры низкие, детализация объектов низкая, физика низкая. Вот с такими параметрами я играю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Берегите себя и своих близких. Всем пока.